И всем привет, друзья! С вами я, Альмир. И в этом видео, друзья, у нас обзор Майнкрафта 1.14. Ну что ж, давайте приступим. Друзья, вот они, эти все вещи. Вот были добавлены вот такие вот цельные блоки дерева, друзья конечно, из всех этих пород дерев. Фу. Как вы, друзья, увидели, <свистит> эти, эти блоки, друзья, это ульи пчел. Вот сами эти пчелы, вот так... <свистит> вот так вот прикольно они выглядят. Они собирают в данный момент вот некоторые из, из этих цветов. А это блок, друзья, блок, так сказать, домашней ульи. Вот. А это, друзья, блок меда. Его можно использовать как лестница. Вот, друзья. Медленно отпускаемся, так сказать. А, слаймовым блоком так невозможно. Есть еще один свойство, друзья. Вот, видите? Этот слаймовый блок откидывает нас, а это просто притягивает, так сказать. И, друзья, э, из версии, так сказать, 1.13 я их вам показал, просто в 1.14, друзья, их теперь можно повесить вот так вот в потолок, так сказать. Очень прикольно выглядит. Вот. В этом-то все, друзья. Сегодня я вам показал вот такие вот блоки из версии 1.14. 1.14. И кому понравилось, друзья, это видео, ставит лайк и подписывайтесь на канал, и также делитесь мнениями в комментариях. друзья,